Ваши пасторы вас обманывают, они не знают Бога. Если бы они знали Бога, они бы вас не обманывали. Они вам говорят, что спасение в церкви, но это противоречит священному писанию. В Библии, которую мы читаем и которую они, кстати, цитируют в своей церкви, там написано, что... «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это сказал Иисус Христос. Он не говорил, что никто не приходит к Отцу, как только через церковь. Или вы думаете, что Иисус Христос только в церкви? Написано, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Это тоже сказал Иисус Христос. А ваш пастор вас обманывает. Он говорит, что спасение в церкви. Спасение в Иисусе Христе, и они прекрасно это знают, но почему-то они вам этого не говорят. Да, Христос придет за своей церковью, но не за той церковью, где пастор-обманщик, который не говорит вам правды, который не говорит вам, что спасение в Иисусе Христе, он говорит вам, что спасение в церкви, и это ложь. Покайтесь, пасторы, которые обманывают несчастных людей, и люди, которые обмануты этими пастырями, выходите из этих лукавых организаций, если вы попали к этим обманщикам. Да благословит вас Господь наш Иисус.